Доброго времени суток, уважаемые подписчики, гости канала. Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. Это видео посвящено любимой теме, теме трафика. Извините, буду прихлебывать колу на улице 31 градус, тепла, но это уже другим словом называется. Видео о трафике, о моей, как я уже сказал, любимой теме. В этом ролике я затрону, наверное, самую важную тему, как, если использовать терминологию e-mail маркетинга, не заставить, неправильное слово, как сделать так, чтобы ваши сообщения открывались и читались потенциальными клиентами причем как сделать так чтобы ваша информация пришла вовремя именно в тот момент когда она нужна вам и естественно вашим клиентам вот это очень важная тема я расскажу о нескольких вариантах как это сделать и расскажу очень классный вариант социальный практический вариант он очень простой очень очень недорогой то есть тот вариант достучаться до целевого клиента который реализовали мы с Владом с Владом Петровым, ну точнее Влад реализовал а идею великомогучий русский язык но ну, идею говоря по русски я тупо спиздил у одного сервиса я тоже о нем вам сегодня расскажу мы естественно сделали значительно проще и значительно на порядок дешевле итак начнем все по порядку Вот в чем сейчас основная проблема это чувствуют все даже если вы не занимаетесь рекламой даже если вы обычные пользователи там той же самой социальной сети ВКонтакте. информации сейчас не просто много а ее очень много. То есть люди не просто наелись какой-то информацией, они уже ей просто обожрались. И очень часто бывает так, что даже нужная полезная информация, которая нужна пользователю, он хочет ее получить, она до него просто не доходит Вот из-за этого громадного вала всего, что вываливается на человека, который сидит в интернете. Поэтому основная задача, Сделать так, чтобы информация именно доходила, причем сделать так, чтобы человек сам хотел получать от вас эту информацию. И причем, чтобы она с вероятностью 90% доходила до человека и в нужное время. Я уже рассказал об одной такой возможности, я записал ролик о сервисе Гмаюн, Но, возможно, из-за того, что не было демонстрации экрана, я не показывал, как работает сервис на примере. Возможно, многие люди, которые используют социальные сети для продвижения, своих товаров они все таки не вкурили говоря по русски мега плюсы этого сервиса но люди которые скажем так на острие всего то есть которые именно зарабатывают в интернете они это уже вкурили и вот я вам сейчас покажу конкретный пример где он вот он он Валерий Морозов, очень известный человек. Вот Валерий Морозов как раз активно пользуется сейчас этим бесплатным сервисом рассылки э, сообщений ВКонтакте, то есть сервисом Гамайон. Я подписался на его рассылку, получил от него книжку. Кстати, книжка достаточно хорошая, дочитаю до конца, обязательно сделаю обзор этой книжки. Э, книга «Как выступать на вебинарах». И вот смотрите, как Морозов использует этот бесплатный сервис. Он, после того, как я подписался на его рассылку, личных сообщений ВКонтакте. Как только он начинает какой-то живой эфир, я получаю вот такого плана сообщения в личку. Мы уже в эфире, и ссылку куда надо переходить. Ответьте себе на такой вопрос. То есть, если вы сами подписались, вам эта тема интересна, вы сидите весь день в этих социальных сетях, вы, получая личное сообщение от Морозова, с таким текстом мы уже в эфире, вы перейдете по этой ссылке, однозначно перейдете, потому что вам эта тема интересна, вы на нее подписались. И вот это сообщение как раз приходит в нужный самый момент, когда, например, Валерий Морозов начинает вещать на своем вебинаре. Я вчера получил очень яркое доказательство того, что если вы даже охрененно умный человек, если вы даже даете очень ценную и полезную информацию, но ваша информация не не пробилось до пользователя, то вся работа получается впустую. Вот я вчера, наверное, часа два дал вебинара Сергея Еленина то есть я сейчас увлечен этим человеком в хорошем смысле этого слова. Сергей очень умный человек, выдает такую информацию, которая мне понятна и близка. Я с удовольствием ее слушаю и учусь. И э, Сергей вчера хотел провести вебинар. Но на этот вебинар практически никто не пришел. То есть было меньше 20 человек. Я был один из этих 20 людей, но я этот вебинар ждал. Я пришел там в 5 часов и начал и перешел в режим ожидания. Но сами поймите, что таких скажем так, фанатов, их не так много. Очень много людей хотело бы прийти на этот вебинар, на тему вебинара была очень интересная потому что заявок, как говорит Сергей, было больше 200, а пришло всего лишь 20 человек. Вот представьте, 200 заявок людей, которые хотели, и 20 человек только пришли. Почему эти люди не пришли? Я считаю, что только по одной простой причине, потому что Сергей не бомбил своими сообщениями о том, что... «Ребята, мы уже начинаем, или там до вебинара час, там 15 минут мы уже в сети» и так далее. Но, например, чем занимался другой человек на вебинаре, которого я был, это Лицехович. Вот я уже почистил, правда, всю, всю почту от сообщений Лицеховича, но кто был подписан на его рассылку, вы, наверное, знаете, с какое количество писем приходит вам на почту, когда Лицехович проводит вебинар. Плюс еще звонки на мобильный, робот вам звонит и так далее. И у Лицеховича на вебинаре было около тысячи человек в начале вебинара. А потом он сделал очень такую классную вещь. Он попросил всех присутствующих поделиться ссылкой на трансляцию и пригласить своих людей из социальных сетей. И в течение 10 минут на вебинар еще подвалило порядка 600 человек. В конечном итоге было полторы тысячи человек на вебинаре, на котором вообще нет смысла было вообще находиться. А на вебинаре, где планировалось дать очень хорошую качественную информацию от Сергея Еленина, было всего лишь 20 человек, понимаете? И вот лично для меня это очень показательный пример, что раз информация не пришла вовремя до людей, то многие просто-напросто с радостью бы пришли, но пропустили и прозевали. Поэтому сейчас вот народ как раз и озабочен тем, каким способом все-таки пробиваться к людям, достучаться до них. Вот опять же тут, раз уж нахожусь в почте, покажу. Вот Ходченко провел двухчасовой вебинар. Как всегда, тут много вроде бы полезной информации. Но чему был посвящен этот вебинар? Они в течение часа пинали email-маркетинг, говорили, что он не работает, и рассказывали свои неудавшиеся кейсы, Но ну, как вот у Сергея и Еленина, что на вебинары к ним люди не приходили. И пиарили сервис, аналогичный сервису Гамоин. Один в один. То есть весь этот вебинар был посвящен только одному. А как круто вот эти вот личные сообщения ВКонтакте, на которые вы подписались, как круто использовать всю идею e-mail маркетинга в социальной сети ВКонтакте. Причем очень Эффективно это для тех, кто двигается ВКонтакте. То есть вы не нарушаете свою схему работы, вы как двигались в ВК, привлекали оттуда людей, так и привлекаете, плюс еще получаете такой крутой инструмент. Они пиарили свой сервис, он называется Social SocialSend, я вот нахожусь на его страничке, но этот сервис далеко не бесплатный. Видите, он стоит почти 6 рублей. Да, вероятно, функционала у него может быть чуть больше, чем у Гмаюн, но… Цена 6 рублей, это все-таки почти как тариф гуру на джаз джазклике. Уверен, что большинство сервис, сервисов email рассылок просто поперхнулись, подавились слюной, потому что там цены ну, значительно дешевле по рассылке почты, хотя это а, значительно более энергозатратно и технически более сложно. Глотну, уже теплая. Надеюсь, вы понимаете, что социальные сети – это круто. И не надо метаться по всем социальным сетям. Можете взять один и тот же контакт и очень эффективно из него тянуть клиентов. Народу на всех хватит, используя вот этот прекрасный сейчас вот появившийся летом инструмент по рассылке личных сообщений уверен что сервисов подобных Гамайон, подобную social Center будет сейчас появляться все больше и больше потому что тема реально классная ее нужно скажем так успеть оседлать но это далеко не единственная возможность достучаться до вашего клиента. Причем, сервисы, подобные этим, они охватывают всех. Но, я, например, делю население контакта на две части. Это мирное население, которое приходит в контакт, там, ну, чтобы провести время и люди которые в контакт приходят зарабатывать вот отличительной особенностью людей которые приходят в контакт зарабатывать это то что они создают свои группы и паблики то есть они продвигают с помощью этих ресурсов свой бизнес достучаться вот до этих людей особенно если вы предлагаете какие-то услуги для бизнеса, ну, например, вы умеете раскручивать группы, кому надо писать? Естественно, нужно писать админам групп, либо вы можете оформлять группы, либо можете делать одностраничные сайты, либо вы там круто пишете. То есть если у вас есть какие-то услуги, которые нужны для бизнеса, лучше всего и эффективнее их предлагать людям, которые двигают этот бизнес, причем... Администраторы группы – это же разные люди. Одно дело администратор группы-миллионника, и совершенно другое, это администратор какой-то только что начинающейся группы, который э, с радостью купит какие-то ваши услуги, если вы их предоставляете за разумные цены и гарантируете какой-то результат. И вот как до этих людей, до администраторов достучаться? В принципе, можно спарсить все контакты администраторов групп. Э, ну, например, в smm компании есть такая возможность, собираем группы и автоматически собираем контакты администраторов. Для чего? Ну, для того, чтобы, например, взять потом плотно по ним, сделать рассылочку, в личку. Но рассылка в личку – это сейчас достаточно дорогое удовольствие. Нужно иметь неограниченное число аккаунтов, нужно иметь качественные прокси, чтобы рассылать. Потому что сообщение в личку – это прямая дорога в бан. Плюс вы всегда понимаете, когда вам кто-то написал в личку, люди, которых вы не знаете, понятия не знаю, кто это такой, вот, и что ему отвечать. Поэтому с личкой нужно быть внимательным. Есть другой вариант и более качественный вариант достучаться до администраторов групп. Я сейчас покажу это на своем примере. Вот я захожу в группу языкового центра «Полиглот» где я являюсь администратором обратите внимание вот на эту кнопочку написать сообщение вот если вы хотите чтобы вас услышали администрация группы жмите вот на эту кнопочку и пишите какое то сообщение все администраторы увидят это сообщение причем если администратор вынес свою группу в левую часть менюшки вот например то как только кто-то пишет, я сразу вижу, что есть сообщение в группе, я на него отвечаю. Да, конечно, можно найти вот контакты администраторов и писать им в личку, но нажатием на «Написать сообщение» я как бы сразу пишу всем администраторам, и каждый из них увидит это сообщение, и кто-то обязательно ответит. Вот если вы пишете сообщение в группу, вероятность, что ваше сообщение будет открыто, практически 90%. процентов. Ну, не считая те группы, которые уже, скажем так, умерли, ну, просто не надо их не надо их собирать То есть, когда вы собираете группы включайте критерии отбора либо например собирайте их сошел там можно отобрать именно только живые группы а если группа живая значит не живая администрация это классная возможность достучаться до бизнес аудитории контакта активно стала юзиться вот этими вот ребятами конечно они очень грамотно подошли к рекламе своей услуги все они написали что это очень круто что это очень эффективно они написали, что они единственные, кто это делает. Они написали, что они могут рассылать больше 100 тысяч сообщений но с одного аккаунта даже одна десятая от этого количества, это прямая дорога в бан дали какую-то не совсем понятную схему рассылки, но они рассылают через приложение правда, если вы считаете, что если вы пользуетесь приложением, вы избежите бана своего аккаунта, это не так потому что приложение рассылает через API интерфейс, если бы за это не банили, то ни одного аккаунта который я положил в SMM комбайне, тоже бы должны были не забанить потому что комбайн именно работает через аль. а я там положил но ну, практически кладбище аккаунт но обратите внимание какие цены В принципе 1000 сообщений но ну, почти 20 баксов до да? тысяч сообщений 20 тысяч рублей вот такой вот вариант можно себе заказать и купить причем вам никто не гарантирует что ваш аккаунт не забанят все зависит от того что вы пишете и кому пишете. Но вот такие вот цены с вас будут брать. Причем, но ну, ребята поставили это все на профессиональную основу. То есть они еще вот даже предлагают человека, который будет отвечать с тех аккаунтов, с которых вы рассылаете сообщения. Трастовость тут, отзывы. Ну, в общем, молодцы, ребят, классно поработали. И вот с этого сайта мы с Владом э, сдернули идею. То есть идея рассылки сообщений в группу, которые будут читать администраторы группы. Вот вы, например, слышали, есть такая очень классная вещь, это предложить новость. С помощью вот этих личных сообщений вы можете убивать два, двух зайцев. То есть, почему я считаю, что рассылка сообщений в группу администраторам будет эффективно работать? Для кого работает, я уже сказал, если вы можете предложить услуги по продвижению бизнеса человека, который ведет эту группу. Плюс, если вы им предлагаете какой-то качественный контент, вот сейчас все группы все администраторы групп в большинстве случаев они задыхаются от э, нехватки качественного контента по большому счету все что делают люди это воруют контент с одной группы перекладывают ее в свою если вы можете предложить что-то реально авторское, ну, например, какой-то видеоролик, большая вероятность того, что если ваш ролик качественный и не несет такого жесткого рекламного характера, например, рекламирующих что-то совершенно другое, продвигаемое в этой группе, то эту информацию выложат, и причем выложат от имени администрации. Эффект, охват будет совершенно другой. Поэтому что сделали мы с Владом, ну точнее Влад сделал. Влад написал очень простой, но очень эффективной работод работающий шаблон. Он один в один повторяет возможности этого сервиса. В шаблон загружаем ссылки на нужные вам группы, в шаблон загружаем список аккаунтов, с которых будет вестись рассылка. Почему не один, но чтобы все-таки избежать вероятности бана этого аккаунта и выйти на какие-то нормальные объемы по рассылке. Прописывается несколько вариантов коммерческого предложения можно написать одно поддерживается рандомизация размещается ссылка на видео ну делал для себя как понимаете но если у вас нет видео можете просто ограничиться каким то текстом к которому прикрепить какую то картинку например и так далее либо ссылку на ваш рекламируемый сайт и шаблон начинает идти по списку групп и если в группе есть кнопочка написать сообщение он отправляет это сообщение группу в которой есть эта кнопочка, шаблон сохраняет в отдельный файлик. Ну, например, для того, чтобы в следующий раз сделать эту рассылку значительно быстрее, то есть пройтись по группам, где уже 100% эта кнопочка есть. Шаблон не только рассылает, а он вам еще собирает базу групп, в которых есть возможность писать администрации вот такие вот сообщения. Шаблон, как я уже сказал, очень простой, с элементарными настройками. То есть приобретая этот шаблон, вы получите четкую пошаговую видеоинструкцию как с ним работать влад вам настраивает этот шаблон даже если вы никогда не пользовались динапостером, вы увидите что ничего тут сложного нет влад вам все сделает активирует и получите пошаговую видеоинструкцию как пользоваться шаблоном но как только у меня будут хорошие результаты я обязательно покажу как это работает шаблон этот в действии вот еще одна такая возможность достучаться до целевой аудитории Естественно, она значительно дешевле и эффективнее, чем вот цены на вот этом вот классном сайте. То есть, в принципе, у вас шаблон однозначно окупится после рассылки первой тысячи сообщений, потому что шаблон очень простой, и Влад за него, естественно, ломить какие-то мега цены не будет. Конечно, мы... Да, алло. А? Да, мне говорить неудобно. Блин, маньяки. Да. Да, Когда освободитесь, уже не сказали. Да и вы же мне хотите предложить заработок на бирже, поэтому я не освобожусь. Понятное дело, я вам хочу предложить заработок на бирже. Да идите вы в жопу! Но других слов нет. Итак, друзья, я вам настоятельно рекомендую использовать... Вот эти две классные возможности, сервис Гамайон. И если у вас есть что предложить бизнес аудитории контакта, то используйте шаблон, который написал Влад. Еще раз повторюсь, он недорогой, он очень эффективный. Контакты Влада Петрова вы найдете в описании этого ролика. Большое всем спасибо, с вами был Игорь Черноусов.